Ребята, всем привет! В Инстаграме увидел такое, знаете, объявление рекламного характера, обучение игре на барабанах. Первое занятие бесплатно. Позвонил, записался по времени и сейчас зайду, попробую там поиграть. Все вперед. А я записывался на первый пробный урок. Прям так... Здравствуйте. Раздевайтесь. Где? Вот там курточка. Ага, все, ладно. Ну и... Меня, зовут Меня, Андрей, очень приятно с вами познакомиться. Привет, привет. Надо заполнить анкету сначала. Так, замечательно. Ребята, заполняем анкету меня зовут... Да, там после пробного. Вот такая анкета. Есть такой, ну, мы же от барабанов больше удивляемся. А теперь барабаны. Привет. Привет, привет, привет. Леха. Меня зовут Андрей. Очень, Очень приятно познакомиться. Ребята, а привет. Готово. Давно? Еще один подписчик добавился. Не часто встретишь наших жиротых блогеров. Надо поддерживать. В Инстаграме сидел, бах, обучение это в Новокузнецке игре на барабанах. Ну вот и решил, дай, думаю, попробую. Садись. Нормально. Ну что, ребят, привет. Меня зовут Артем. Кайфую на барабанах уже 8 лет. Подучился в музыкальной школе, сейчас второй курс Колледжа Искусств, играл в таких группах, как и Смайл Инсайд, и Анданя, и, Smile, и, Сай, и, Даня, и, Зай, и сейчас уже два с половиной года, играю барабаном в Шоу Трам Фэкторе. Это гитарист Лёха. Да, Лёха. Играю... Аккомпанемент. Да, я буду играть на гитаре вам, чтобы вам веселее было в кайфове и сразу было понятно, что значит, вот сразу. Давайте погнали! все! Я не сомневался. И есть второе качество, которое нужно блать барабанщик. Как думаете, что это? Сделаю небольшую подсказку, но нужно отличить. Не без этого. Но именно барабанщик должен уметь снять руки с ногами. Как такая штука называется? На букву К. Комбинация? Почти. Очень близко. Начинается на К, заканчивается на ординацию. Координацию? Координацию, да! В общем, говорю, что сегодня будет? Вы будете сидеть за установками, прям как этот Мишка, так же неловко себя будете ощущать. Потому что будете пытаться ударить правой рукой, будет дергаться левый глаз. Я... Так, за нормально все с колотушками? Попробуй болеть сейчас, попробуй болеть. Вот, нормально, нормально, огонь. Давайте, погнали! Раз! Два! Три! Начинайте с хета! Раз! Два! Три! Черт Только хета! Раз! Ударяя четыре раза, я считаю Раз, два, три, четыре Вы в этом же темпе должны То есть ударить после меня Все вместе Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, Раз, два, три, четыре. Карабаны, соляк После того, как я скажу команду пошумим, я хочу, чтобы вы все Играли максимально быстро, максимально громко, чтобы Юлис. Чем хотите? Пошумим Отлично. Давайте да? за это настроение похлопаем. Ну вот и закончилось это пробное занятие на барабанах что вам сказать очень понравилось получил массу позитивных эмоций знаете такого драйва заряда какого-то вот этой общей энергетики короче кому понравилось видео заходите на наш канал подписывайтесь кто еще не подписан пишите комментарии ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока